Ну и инсайты курса, да, для меня это главное, что вот у меня сложился пазл, это значит, что знания вот, которые набирались разным способом там и чтением, и просмотром разных курсов, в том числе знания стали более системными, где-то закрылись пробелы, то есть соединилось все, для меня лично вот прояснились особенности некоторых каналов коммуникаций, и для себя я еще отметил, что вот в последнее время планирование, оно наладилось, приобрело какую-то такую стратегическую форму, например, если я руководитель или звучат какую-то проблему, да, у меня не один шаг в голове возникает, а сразу несколько, то есть с чего мы начнем, чем продолжим и чем закончим и как проверим свою эффективность. Вот. И такой дополнительный, скажем, инсайд, да, получилось оглядеться и понять, что в компаниях вообще в целом преобладает бытовое понимание внутренней коммуникаций, в том числе и потому, что работа ведется с ошибками, ну вот я вижу по своим коллегам это, да, и у нас примерно следующие идеологии сейчас происходят, да, коллеги предлагают, вот у нас там детский, а день защиты детей, давайте предложим, проведем очередной конкурс рисунков, а я им задаю вопрос, да, а в чем польза для сотрудников от конкурса рисунков, они смотрят на меня своими злыми глазами, считают, что я саботирую, а где-то в этом... В мире в мире в это время для, э, всходит солнце из-за туч, э, светит внутренним коммуникаторам. Потому да, что кто-то думает о пользе сотрудников и кто-то думает о том, чтобы сделать э, для них мероприятие, от которых они что-то получат. То есть вот еще один из важных инсайтов. Да, работа внутреннего коммуникатора – это не для того, чтобы отвечать, а для того, чтобы что-то дать. Все. Спасибо.